Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Сегодня я поговорю о пылесосе. Есть у нас э, широкая линейка пылесосов. Вот, один из них это Bosch Gas35 с ручным э, сбиванием. Вот, э, и купил я к нему фильтр. Фильтр был приобретен на Allegro польском. Вот, э, по себестоимости, конечно, он выигрывает по сравнению с нашими предложениями, потому что стало нам 20 долларов. Вот, а обычные фильтра. Э, кстати, это полистеровый фильтр, вот, то есть им можно собирать воду, мыть его, когда он забьется и так далее. Вот. А это оригинальный бошевский фильтр, который шел вместе в комплекте с пылесосом. Вот. Обычный фильтр у нас предлагается за 50 долларов, полиэстеровый я не знаю, но это бошевский. Вот. Какие проблемы? Подойди чуть ближе. Сбоку с торца сними. Вот изначально мы видим, что э, оригинальный фильтр у нас по высоте чуть-чуть меньше э, нового фильтра. Вот, э, что это нам, как говорится, дает? Э, первое. Пылесос перестал сбивать. То есть он начинает тянуть, как бы все нормально, но перестает сбивать. Сейчас я вам это покажу. Включаем пылесос. На оригинальном фильтре все у нас сбивает хорошо. То есть мы даже чувствуем по пылесосу, что он стал у нас труднее закрываться, крышка стала плотнее прилегать. Вот Включаем пылесос. вы увидели, что пылесос у нас перестал сбивать. Вот я думаю, что это проблема в данном фильтре именно в высоте его, то есть в входной резинки. Вот, потому что резиночка у нас, вот это, как мы уже изначально говорили, да. она у нас по высоте больше. Вот сейчас мы попытаемся что-то придумать, может быть как-то ее подрезать. Вот, и тогда покажем вам результат. Ну вот, примерно мы отрисовали, сколько нам нужно будет срезать. И вот сейчас мы это дело попробуем срезать и посмотрим, что будет. все таки нужно фильтра оригинальные, вот, потому что уже был у нас э, до этого фильтр автомобильный мы пробовали колхозить. вот сейчас купили мы э, на Allegro было написано ГАЗ 35 вот э, такой же фильтр э, короче результатов никаких не принесло пробовали мы подрезать вот его по нужной нам высоте это нам все равно не помогло так что, что мы с этим фильтром делаем отправляется он у нас в мусорку вот. Покупаем оригинальный фильтр, потому что чтобы не было у нас такого, что скупы платят дважды, а в нашем случае уже трижды. Вот. Так что кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.